Студенты Казанского федерального университета перешли полностью на дистанционное обучение и это прекрасная возможность уделить больше времени своему питанию. Врач-диетолог университетской клиники Казанского федерального университета рассказала, как правильно питаться, находясь дома на самоизоляции хоть на самоизоляции, хоть где-то находишься, все равно нужно придерживаться рационального питания. Если ты его будешь придерживаться, то никакие карантинные режимы вам, как бы сказать, не позволят набрать лишние килограммы. Набрать их можно быстро, а избавляться от них сложнее. Несмотря на ажиотаж, который в последнее время отмечается в вопросах закупки продуктов, диетологи не рекомендуют приобретать слишком много продовольственных товаров прок. Когда заполнен холодильник, это хищный соглас. Туда залезть и что-нибудь опять употребить. Также полезно вести пищевой дневник и подсчитывать калорийность. Вы можете вести, вести свой пищевой дневник, подсчитывать свою калорийность, чтобы ваша калорийность не превышала где-то 2000 килокалорий в день. Ну и а, нужно придерживаться основного принципа диетологии, это чтобы количество... Энергия, которую вы съели с вашим пищевым рационом, должен соответствовать вашим энерготратам. Питаться рекомендуется каждые три часа. Это поможет избежать ощущения голода. Перекусы должны включать в себя орехи, фрукты и овощи. Такой рацион увеличит обмен веществ и обеспечит организм необходимой энергией и питательными веществами. Лучше соблюдать кратность питания для того, чтобы, например, ну, не переедать. И потом, когда ты соблюдаешь режим питания, кратность питания, которое, ну хотя бы оно должно быть не менее 4 раз в день, к этому времени у вас уже как бы, вырабатывается слюна, желудочный сок. У вас лучше переваривание пищи происходит. Ну, питание также должно быть разнообразным, потому что нам нужны и белки, и жиры, и углеводы, и витамины, и минеральные вещества. Стресс и недосыпание провоцируют выработку кортизола. Этот гормон замедляет сжигание жира, поэтому специалисты настоятельно рекомендуют сохранять спокойствие и хорошо высыпаться. Полезно выполнять физические упражнения каждые два дня, хотя бы по 30-40 минут. Это поможет взбодриться и повысить настроение. Эльвира Зорина, Универньюз.